Всем привет! Вы на канале «Как "Заработать в интернете". Сегодня у меня на обзоре новый проект, в котором мы уже участвовали. Сегодня у нас рестарт. Данный проект у меня на обзоре был две недели назад, и он отработал 10 дней. 10 дней можно было снимать прибыль с данного сайта. Теперь администрация сделала апгрейд, немного по-другому назвала данный проект. В принципе все то же самое осталось. Здесь при покупке VIP номер один нам нужно 10 долларов и ежедневно мы сможем отсюда выводить по доллару 80. Итого окупаемость получается 6 дней. И на шестой день мы уже даже немного заработаем, если никого приглашать сюда не будем, чтобы здесь Зарабатывать нам нужно сделать депозит. При регистрации нам дают 10 долларов. Ну, нам нужно сделать депозит на 10 долларов, чтобы автоматически приобрести VIP номер 1 и ежедневно зарабатывать 1 доллар 80. Если вы хотите приобрести VIP 2, здесь он стоит 60 долларов. То есть нам нужно пополнить счет на 50 долларов. Ну и так далее. Кому это все интересно, давайте приступим к регистрации. Переходим по ссылке в описании. Вписываем в первое поле электронную почту. Второе и третье поле пароль. Подтверждаем пароль. Четвертое поле придумаем пароль для вывода денег. Транзакционный пароль. И нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Далее, чтобы здесь сделать депозит, идем в мой кабинет. Нажимаем кнопочку ресорч. И на данный номер кошелька нам нужно перевести USDT TRC 20. В моем случае это будет 10 долларов. Сейчас я пополню счет и продолжу данное видео. Итак, видим 10 долларов успешно. После того, как транзакция подтверждена, переходим на сам проект и нажимаем кнопочку Submit. Далее переходим на главную. Видим, наш депозит увеличился. Теперь идем вот Animal и здесь нам нужно приобрести VIP уровень номер 1. Нажимаем здесь Buy Now, видим здесь price 20 долларов. Данный уровень стоит и ежедневно мы будем зарабатывать по доллару 80 и нажимаем Buy Now. Иду вот в мой кабинет, видим написано вот ежедневная прибыль доллар 80. Здесь у нас статистика, статистика пополнения и статистика того, что я приобрел уровень. И видим на балансе у меня доллар 80, которые я могу вывести. Нажимаем кнопочку Виздоров, Далее нажимаем здесь конфирм. В первое поле прописываем наш пароль, который мы придумывали при регистрации, чтобы войти в кабинет. Второе поле Прописываем транзакционный пароль для вывода денег. И третье поле подтверждаем транзакционный пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку «Save». Далее нам нужно указать свой кошелек для вывода денег. Нажимаем здесь «Confirm». Нажимаем здесь «Add». Добавить кошелек. Здесь транзакционный пароль прописываем. а Здесь прописываем кошелек для вывода денег денег и нажимаем кнопочку submit Итак, так кошелечек мы прописали теперь мы можем вывести деньги с данного проекта прописываем сумму прописываем транзакционный пароль для вывода денег и нажимаем кнопочку вывести средства выплата успешно видим баланс обнулился на балансе по нулям если мы зайдем вот кнопочку ввести средства Здесь мы увидим, вот, что наша транзакция в процессе. Давайте сейчас я дождусь выплаты и продолжу данное видео. Итак, деньги уже пришли. Буквально, ну я не знаю, минуты-две прошло. Вот она выплата, доллар 80. Данный проект платит. Еще бы ему не платить, первый день работы, предыдущий проект отработал 10 дней. Кому данный проект интересен? Кто в нем заинтересован, смотрите, друзья, всегда думайте своей головой и не инвестируйте последние или же заемные деньги. Всем вам желаю хорошего дня, всем хороших заработков и всем пока.